Друзья, всем привет, с вами канал CryptoGain. Сегодня посмотрим офигенный проект, называется он Play. Если бы точнее, это онлайн казино, да, у нас казино, которое построено на блокчейне, как раз то, что нужно нам. И многие ребята просили показать что-то достойное, вот, пожалуйста, сейчас ваш момент, ваш час настал. Залетаем, ребят, сюда. Мне, на самом деле, очень понравился проект, расскажу сейчас почему, что он вообще себя представляет, как, что здесь делать. На самом деле, все очень просто, но все же решил вам показать. Видим, да, что у меня уже есть какой-то депозит, на самом деле будет промокод, промокод именно от моего канала, по которому вы получаете бонусы 200% на свои первые депозиты и при регистрации получаете 100%. Я сейчас перед тем, как записывать, да, решил попробовать все же, ну, пару раз покрутил, выиграл, потом опять у меня немного сняло, но все же у нас что-то осталось, чтобы я мог вам показать сейчас, да, как, что работает. Вообще, что если себя представляет проект? Естественно, проект новый, э, который обладает всеми необходимыми лицензиями, которые только есть. Казино прозрачное, оно, опять повторюсь, построено на блокчейн-платформе, которая называется TruePlay, и которая у нас разработала решение для гемблик-проектов, стремящихся вывести честный и прозрачный бизнес. А На самом деле, по поводу вопросов честности, я считаю, что это самый важный аспект, на который стоит обращать внимание при выборе казино, в котором вы играете, если еще на блокчейне. Да, э, сами понимаете, в любом казино могут онлайн-казино иметь ввиду, могут подкрутить всегда результат выигрыша, то есть дать выиграть вам большую сумму, да, просто, ну, не дадут. Все это знают, все об этом говорят, и, к сожалению, это правда. Здесь абсолютно все по-другому построено, потому что, потому, почему именно, я сейчас расскажу. Потому что все основано то есть, на при помощи смарт-контрактов, которые заносятся в блокчейн, да, которые распределяют реестр, и которые просто невозможно изменить. Таким образом, данный проект он защищает всех игроков, гарантирует прозрачность результаты, то есть... И ход игры изменить просто невозможно. И как-то повлиять на вероятность выигрыша или проигрыша просто не может никто. То есть все зависит только от вас, от вашей удачи, сами понимаете. Поэтому однозначно из казино сейчас рекомендую только их. Мы сейчас посмотрим, как это, что у нас делать. Опять же немаловажно, на что стоит акцентировать внимание, на что я его акцентирую. Что очень большие бонусы. Посмотрите сами, до 200% приветственный бонус. Можно очень неплохо примножить депозит. И на самом старте, если внести сразу, например, один эфир, два, пять, получите очень большие бонус. То есть чем больше на старте заходите с какой-то суммой, да, тем больше получаете много бонусов. Просто все в процентном соотношении. Эквивалент у нас монет, игровая монета у нас будет, игровой токен называется T-Play. Можно будет его очень купить просто, купить его можно за биткоин или за эфир. Эквивалент один эфир это 1000 игровых монет. То есть я думаю, 1000 монет при минимальной доставке вы 100 раз можете покрутить. Любую, любую мы за игр, да? Я думаю, этого достаточно, чтобы уже выиграть большую сумму. Так, как пополнить? В принципе, нажимаем сюда. Видите, я промокод уже свой ввел. Я его оставлю в описании. Я прошу прощения, что на видео этого не сделал. Просто решил попробовать, как это будет происходить. Все на самом деле работает. действительно монеты сразу приходят. И мы видим получение бонуса. То есть, от одной монеты мы 100% получаем и так далее. Мы все видим на 3 дня. То есть, первые три дня как раз можно... Очень активно поиграть. И видим, как у нас можно получать. Например, мы один эфир, да, хотим потратить и купить э, токены данного проекта TPLAY. Мы просто переводим на кошелек эфира, вот на, на этот кошелечек у нас, да, сканируем его. Переводим эту сумму и у вас автоматически начисляются уже токены на ваш кошелек, в ваш личный кабинет. Очень на самом деле удобно. На что еще стоит обратить внимание? Я думаю, самые важные все аспекты я сказал уже, повторюсь, что проект лично мне нравится, я его 100% рекомендую, и мне нравится то, что он действительно прозрачный, да, если так можно выразиться, что здесь не получится как-то ваш влиять на исход игры, это немаловажно, это первое, на что стоит обращать внимание. Так, давайте откроем игру, сейчас посмотрим поиграть. Еще, кстати, забыл сказать, очень важно, что вот у нас широкий спектр, да, то есть мы можем выбрать любую игру абсолютно любого направления, а, там, казино, не казино, или что, рулетки вы крутите, да, я слабо в этом понимаю, не незаядлый игрок, но все же, а, вы можете смотреть... Так, сейчас сделаем немножечко тише... Вы можете, вот в чем большой плюс, то что вы каждую игру можете открывать, смотреть ее процент выплаты, да, я открыл сейчас просто рандомную игру. Можете смотреть процент выплат, я считаю, что это большой плюс. И можете смотреть, сколько на эту игру уже было поставлено токенов, сколько выиграли и так далее. То есть средняя статистика всегда выводится на каждой игре. что это большой на самом деле плюс и статистика должна быть такая везде, то есть... Можем увидеть, сколько даже игр сыграли, сколько из них выиграли, сколько проиграли. Очень удобно, очень. Так, одну секунду. Сейчас мы посмотрим. Вот мы нажимаем здесь процент выплат. Секунду. Я не то зашел, извиняюсь. Нужно было это заходить при выборе именно игры. Сейчас покажу, как это у нас работает. Откроем все слоты. Откроем все слоты. Давайте, например, выберем вот вот вот эту вот игру. Играем вот 93% у вас здесь выплат. Нажмем на нее, нажмем играть на деньги. Так, пропустим это инфо. Сделаем немножко тише прикольно, кстати, и так в каждой игре, на самом деле, такое начало, какое-то идет превью. Мы можем посмотреть его, очень интересно. И, в принципе, можно даже попробовать поиграть. Давайте попробуем пару раз покрутить. Сделать ставку. Ставочка у нас стоит минимальная. Так. 0.01... Давайте попробуем вот так Ну, в принципе все работает очень быстро ничего не тут даже слушать у меня wild, я даже что-то выиграл класс всего лишь <-с2> с того что покрутил два раза <-с2> мне уже это нравится слушайте ну на самом деле я отвечаю сколько как выиграть я к тому что у нас очень быстро все работает нету никаких задержек все очень круто Блин, удобно, опять же, я говорю, пополнить такие бонусы, ребят, ну не знаю, лучшая КСНО, которую я когда-либо заходил именно на блокчейне, да, онлайн, и мне нравится, как работает. Ну все игры, я думаю, или, там 5-10 игр, смотрите, обзор нет абсолютно никакого смысла, вы же сами посмотрите, все ссылки будут в описании. Ни в коем случае не забывайте за промокод, который я оставлю, потому что к депозиту реально будет большой бонус. Вау, что это такое? Я даже не знаю, что это, но что-то у меня, я могу еще раз, я так понял, покрутить бесплатно. Все очень круто, <laughs> какие-то огни летают и так далее, что-то я выиграл. Я так понял, я выиграл бесплатно, А бесплатно даже крутит, вау, wow, класс, давайте посмотрим, что из этого у нас получится. Слушайте, но ну, круто. Что еще пока у нас, ну, я так понял, крутится автоматически, что еще можно вам рассказать? Что еще вам можно рассказать? Что, что я забыл, о чем я хотел вам сказать? в принципе опять же можно смотреть всегда процент выплат можете по поводу этой если взять информацию статистике игр которую мы открываем абсолютно любую да можем просто поделить сумму ставок на процент и сумму выигрыша извиняюсь поделить на сумму ставок и получить процент выплат то есть можем каждую игру сначала промониторить до того как мы в нее вошли и уже увидим сколько примерно выиграют где не выигрывает и как-то выбрать для себя оптимальную игру чтобы понимать стоит ли сюда где-то больше где-то меньше выиграет. по-разному дает но ну, окей так смотрите у нас даже что-то получается здесь играть я кстати выиграл днем стрекоина посмотрите я два раза покрутил Ну вот, вот что требовалось доказать то что работает и работает в принципе очень круто что за кабаны давайте еще покрутим разок Я просто сам не до конца понимаю как все четко работает примерно э, да но все же я думаю вы поопытнее так что смотрите кто спрашивал про казино ребят заходим сюда по любым вопросам все что вас интересует пишите мне в комментарии на любой вопрос отвечу отвечу и подскажу вам так, слушайте, я опять выиграл какой-то батл у меня, офигеть опять у меня идет я так понимаю, что я, смотрите блин, я за 5 минут выиграл уже сколько бесплатных бесплатных прокрутов колеса теплей 3 блин, слушайте, классно, мне нравится так что лишние какие будут средства, которые могу, на которые я могу поиграть, или да, сделать ставку, там условно ставки могу где-то делать. Я лучше зайду сюда, реально. Так, давайте подождем, что у нас сюда получится. даже здесь еще ты выпал я выиграл еще 180 У меня крутится еще дальше офигеть это сегодня точно мой день кстати здесь есть вкладка что контроль честности осуществляет труплей платформа поэтому еще раз Казино прозрачное, реально настоящее, реально. То есть никакой здесь рекламы, да и так далее. Я реально показываю то, что сейчас работает. Посмотрите, я выиграл почти 600 коинов. Я три раза покрутил. Сделал вообще минимальную ставку. Блин, ну это на самом деле очень круто. Так, ну, что я думаю, ребят, на этом можно будет заканчивать. Спасибо, что посмотрели. Любые вопросы, опять же, какие будут, задавайте мне в комментарии. Я оставлю ссылки на, естественно, на сайт. Посмотрите. Можете связаться очень легко с администрацией. На любой вопрос ответят. Опять же, при регистрации вам будет звонить онлайн, да, то есть оператор. Это живой человек, который на любой вопрос вам сразу же ответит. А вам спасибо за просмотр. Жду лайка, жду подписочки на канал. До скорых встреч. Всем пока.